О, как велико безумие беззакония, а воотчи, алмины клайде вошло в землю Украины, аминь. Рабида Алфараиде, и как лютует враг, ово а отче, ибо овоотчи а Клайды идет поражение Его, алмины клауды, Фарауды. и он уже не знает, что делать, кладе и смета исцеления города, и делает великое овоче а опустошение и насилие. Но это говорит Господь до времени, аминь. Ибо я, ово а отче, презрел на эту страну, аминь. И я овощию буду спасать Кламенештеуды овощи Сила неба ламана алфарауды Дойдет овощи безумие Дойдет беззаконие аллилуйя И когда наполнится чаши Овощи Гнев мой пойдет впереди И я сокрушу безумцев клауды Я сокрушу Россию овощи до праха Ремена алфарауды Я потрясу землей той овощи И морем алфарайды И горами кламанештайзе и вулканами Алабады Флауды, Штайзе, и начальствующими, и приведу безумие, приведу овощи враг, приведу овощи в болезни, и великие овощи, потрясения, всю землю за то, что кламаны штаудем. Сегодня, аллилуйя. Проявлена великая жестокость И великое зло Против земли Украины Кламены Штауды Кровь Иисуса Лауды И обходит ангел мой Клауды И он там, а в Болисе, И в тюрьме Клауде, Где сегодня пытают, а во Мучают мариупольцев Пальцев Воинов, а во И я там, и я все смотрю И вижу кламены Штауды Но будет мое воздаяние велико А во И те, которые делали насилие зло Будут истреблены и роды их не а овощи И дети, внуки, кламаны, штайзе, И не останется памяти Ибо безумие вошло в сердца народа всего клайда, И не ходят к мирцам Тому овощи а праху Ленина, кламаны, штазы И делают безумие овощи а В сердцах своих и в жизни клайды, а Овощи и потреба овощи Демон овощи а Обольщение демон Овощи а развращение Демон овощи а Великого овощи а поколения мрачение разума, вошел на эту землю Клава штауды Потому, або отче, суд мой готов, Клава Дефа, и ярус мой велика. И, або очи готовлено, Клауде отче, готовен, отче клавде, приказ от меня. И он будет дан клауды моим воинам, Аллилуйя. И укреплю дух, або отче, Украины, укреплю, не бойся, не страшись, потому что Бог за тебя поборает. Почему Алфараде не призывается имя мое? Почему не призывается сила моя? Почему призывается мертвая Клауде То, что не несет овощей жизни Прославьте имя Бога Клаваныштауде Воздайте честному хвалу И я пойду впереди воинства Украины а отче, И я благословлю мудростью великой И начальствующих, и генералов И полковников Клаваныштауде И офицеров, и простых, а овощих воинов И дав такую силу, что не превосходит никто И Европа и вся, а овощи земля Увидеть Клауде, как великое благословение как велико и избавил клайды, как велико защитил, ибо овощи есть в руке моей милости этой земли, ибо я нашел нечто праведных, нечто. А любящих, славящих меня, которые клеваны штайся, величают меня, любят меня, и которые поклоняются, плачут, и которые стоят в прогнове, как стоял Моисей. Аминь. И будет дано мило совочек. И будет дано благо совочек. Рамены кламыны и будет дано благосовение. Поэтому не страшись и не бойся, Клайде, но обратись в сердце взоры Господу, кисть и правде, чтобы я избавил и помог. Ибо всем всемогущий есть великий и сильный Абхо-Отче. О, завета, сила неба. О, сила неба, клава, не станьте. И потому стань на стражу. Стань Абхо-Отче, Клайде, и молись Слава-Дуфа. Ибо я все равно сокрушу и остановлю безумие а отче врага. И поражу ему, Клайде, какими людьми а вочи, фа, ибо я есть Бог Святой, и я вижу овощи а зло, и беззаконие, и будет велика милость, и будет велико благословение. Майна кадр флауде, кто может противостоять? Мы здесь силы Господней. Нету такого, и не было никогда. Ремене фата, штавды Клавды, о сила крови, он ныне Бог о хвост гребит над землей Украины. Господь я явит твою силу, и славу я весу победу, а вот вот Бог святой, и Он ступит за квалде, и пойдет страх великий. Впереди Велики, а вот и ужас, а вот и поражение, и трепет клань, и слепота, и пора лище болезнь, и сокрушит врага а обоча, вот, и сие будет от руки Господне, потому что Ангел выйдет, губитель на поражение, истину Бог живой. А ты будь верный, а ты молись обзывай, а, а ты рук не опускай, а ты не смотри что говорят люди, что не возвещают через телевидение. Ты смотри на Бога сильного, который может обооче все менять А Обооче, сокрушая силы тьмы и ада, и обращая обооче победу, главный штайзер. Обооче, обращая милость и ласку, и давай великую радость к Лайде. И как я вступался на за народ Израиля, и помогал, куда его пьян, так я вступлю за землю Украины, А главный штайзер. И сокрушу врага и погоню его, рамены и не будет силы ни стрелять, ни воевать. А вовсе сокрушу до основания и открою глаза матерям клавифа. И увидят, что сделал Путин с этими детьми. Эти генералы и будет великое волнение, великое восстание. А воочи, великой кладе, повожу Этот Это великий крик. Рамены кладя за своих детей. За то, что клава он не сегодня после на убийство на уничтожение а вообще мирный сел, мирный городок. кроме Иисуса романы клауды а эту душу помрачу до безумия и сокрушу до основания весь его род романы клауды и у земля что вот сегодня шествует во все земле и его сила велика и никто не оставил его на а я сила неба кровь завета и потому Слава Дэш, Тайзе, народ Украины, склоните коверно, воздавите Богу всемогущему. Да, молодой начал действовать, чтобы не пришло на тебя поздравление за то, что ты ни того призывал, ни на того надеялся. Понадейся на Бога, и Бог явит победу свою. Так говорит Дух Святой. Аминь.